Всем здорово. С вами гидро 94 и сегодня у нас реакция на Синдука Человек-паук от российских аниматоров Spider-Verse Collab Синдук. Даже не знаю, что это будет такое. Анимация-пародия какая-то, как обычно, или что. Давайте смотреть. На широкие экраны выходит новый амбициозный а, параметр. В этом плане фильм в про человека-паука займается. на сразу как будет. с разными визуальными стилями, так и с параллельными мирами. Круто, что мода на мультивселенные снова в тренде, благодаря Рику и Морти, но в Марвел эта тема получила развитие еще давным-давно. Одно из самых масштабных событий в мире Марвел, идея которого как раз или глава в основу мультфильма, это «Паучьи миры». Толстенный комикс о встрече пауков из разных вселенных. Тут и Питер Паркер, и Майлз Моралес, и Гвен Стейси, и Свин-паук, и даже Панк-паук. Вообще да. язык отсохнет перечислять все изобилие дружелюбных соседей из паучьих миров. Проще сказать, кого там не было. И показать. Вместе с командой талантливых отечественных аниматоров я замутил свой собственный Spider-Verse mm. Возможно слишком громко сказано, в общем у нас есть 6 скетчей с нашими версиями пауков Короче, хороший тренд есть, пара мультики есть смотреть каждый аниматор сделал своего человека паука, так что ли? Spider-Verse Club Не бросайте мусор Что это за стилистика такая? Кто-нибудь помогите! тебе никто не поможет куколке. А ну-ка отвалить от нее, уроды! Э, слышь, ёб, кому сказала Хвалина? Человек-паук! Ваш дружелюбный сосед, хе хе Эту точку я крышую, Слышь, Дуйте отсюда, пока не огребли! Неужели это он? Это Спасибо тебе. Я уж думала, что. Косарь за крышу чё губы раздула. Привет, я Эдик Брок, и мы ведем прямой репортаж прямо с открытия новой нефтяной вышки в Северодвинске, где. Ой! Черт, возьми! Это был мой новый костюм из Зары! Где я достану бабла со своей зарплатой? Веном! Что со мной происходит? То есть нефть это типа... Черная нефть! С тех пор моя жизнь поменялась. Ну вообще там в мультфильме переводили как Черная смерть. Меня зауважали миллиардеры. Я ни в чём себе не отказываю. Но всему приходит конец. Дурацкий, конечно, нет. Ну, вы станции цена не Кайте за баррель. Забаррель. А Что там водолазник делал? Человек не тут запрет. Мне даже ничего не пришлось делать. Мне нужны нормальные четкие фотографии человека-паука. Они а вот это позорище! Ты Что фотограф это? или кто? В конце концов, прояви себя! Даю тебе последний шанс! Или ты уволен! Хм, а вам сложно Почему уходить. Почему у него голова не спираль? В этот раз я выложусь на все сто! Обещаю! <звук> Два Ну, стула. да, это получше будет. Э, вот, в конверте твой гонорар. Ты свободен на сегодня. Зачем выкинуть его в окно? паук, как же я тебя ненавижу. Так-так-так, десять, так, так, 20 эй! Да тут не хватает полчинника. Босс, в конверте не хватает Мои глаза! Что там такое случилось? Питер Покер был чемпионом. Питер Но однажды его укусил радиоактивный паук, и его жизнь изменилась навсегда. Ну что, господа, вскрываемся. Мистер Негатив. Две пары. Фолхаус. Стрит. Крейва находит. Пацян, паук. Я не знаю, как это получилось. Честно слово, я больше не могу. Пацян, паук. Я так сейчас понял. Что происходит? Где я? Добропожелания. Сколько персонажей это Что ты задумал, Октавиус? Спокойно, спокойно. Человек-паук уникальный вид живого организма. Я бы даже сказал, что ты под угрозой исчезновения. Так что с этого момента ты будешь находиться под охраной государства. Вообще-то, это государство должно находиться под моей охраной. Ничего не могу с этим поделать. Ты Чё представитель редкого мира. Биз... Остаток Тапчицей. своей жизни ты проведешь в зоопарке. Да это вас нужно в Красную книгу! Таких редкостных кретинов я еще ни разу не встречал! Я победил паук! Победили? Да вы издеваетесь! Мам, а можно я его покормлю? Не стоит, сынок! Пауки едят только мух и прочих насекомых! Слушайте, ну, это уже совсем абсурд! Мэри Джейн! Мэри Джейн! Ты должна мне помочь! Ой, какой смешной паукан. Серьезно? А там еще была замена лица. <свеч> Вечер в хату, паук. А носорог тоже, типа, приняли за вымирающий и тебя сюда заключили, значит, ты сам доктор Осьминог. По логике, должен пополнить зоопарк. <свеч> Не смотрите на меня так. В теории, это был идеальный план. Ох, и некому было за Русь-матушку Серьезно! Как Какого молодца <с Петруша <с в длань, паук, паук кудесно не цапнул. Преобразился наш Петруша, стал силой недюженной обладать. человек шалкопят, наряд за носкарат. Есть у него веретино, всех врагов он победит легко. Кружит паук над градом высоком. Вот такие паучьи мирки у нас получились но вообще советую лично ознакомиться с оригинальной книгой комиксов потому что это отличный вариант для погружения в богатый паучий лор перед походом в кино по промокоду SNDK на книгу действует скидка 30% в онлайн-магазинах по ссылкам в описании. Причем она приплюсовывается к уже имеющимся скидкам. И получается прям как-то совсем неприлично выгодно. Но, и для вас не жалко. Скоро Новый год, пора закупаться с подарками. Кроме того, промокод применим еще к двум отличным паучьим книгам. Огромный сборник «Совершенный человек-паук», в котором разум Питера Паркера сращивается с доктором Атанисом. книги это типа как комикс отделе, просто собраны пука. в одну книжку. И третья книга «Нестареющая классика» с чего все началось. Человек-паук 62 -го года от стена Ли и Стива Дитко. Спасибо за просмотр! Поддержите анимацию на ютубе лайком, подписывайтесь на канал и читайте хорошие комиксы! паук. Черная нефть. Паук-фотограф. Питер-покер. ЧП в зоопарке. Поехали, копрят и села Экселсер да вечная память Стэн ли и стив дитка. Это да. Но анимации, конечно, прикольные у каждого получились. То есть и гопник получился неплохой. Про нефть это типа отсылка к Веному, я так понял. Правда, там в самом Веноме не было никакого намека на Человека-паука. Но тут, видимо, так соединили их. Ладно, если понравилась моя реакция, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если не выпускать на видео, ставьте группу ВКонтакте, подписывайтесь на Сен-Дукай, если понравился этот ролик, и до следующего видео.